<свис> все понятно, Антон. Понятно, что ничего не понятно. Ну, я рад, что понятно. <свис> ничего не понятно. Хоть что-то стало понятно. А то все было непонятно, а сейчас понятно, что все непонятно. Уже прогресс. <свис> да, <свис> да, <я согласна. свис> Антон, тра-та-та, тра-та-та, Наталья звонит. Один ты у меня неработящий. Какой она проблемы позвонила? Чего у нее опять случилось? У меня все нормально, Антон, все замечательно. Ты что? а так бы сразу сказала. Без маски не продадим, потом без вакцины не продадим, потом без чипа не продадим. А потом вякнуть не сможешь, отключать чип и все. И до свидания. А потом что, они вообще не будут продавать? Вы хоть постановление это прочитали? Она, тя тя, тя тя тя В магазин не зайдешь. В рамку поставят, с чипом проходишь, без чипа не проходишь. Они, они уже пошли в этом направлении. Да не будут они расстреливать. Они тебе просто не, не дадут жить, вот и все. А сейчас что, до кафешки ты не дойдешь? с главными системами жизнеобеспечения города. То есть и... они рушатся? Они на грани к краха. Когда это все рухнет, никто не обрадуется. Боль, страх, там, ненависть, разбудили. Наоборот, погасили. Это что, они не враги, они учителя. Все правильно, молчать нельзя и скандалить тоже нельзя. Между этими двумя вариантами вообще ничего нету, да? Так вот, природа на это сказала свое слово. И после этого небоскребы начали делать гибкими. И никаких трещин, потому что все мягкое и гибкое, но при этом стоит. Творец сам разберется, кто чего волю нарушил. Твое дело озвучить. А когда ты говоришь под принуждением, под вашу ответственность, ты никого не обвиняешь. Директора. Какого директора? Ну как Антона. Директора чего? Чего вселенной нашей. Не дядя Антона, директор вселенной. Алло, Антон, привет. Здорово. Ну, как дела? У меня? Но? Нормально. Ну? Нормально. Жизнь. я рада. Вот это меня радует. Молодец. Ну, как поживаешь? Что нового? Видео? А мы тебе звоним, а одни тебе только запросы, ответы, просьбы, задания выдаем. Ты уж нас прости. Мы без тебя, видишь, никак. Ну, никуда и ни в какую сторону. Ничего не понял. Да просто я тебе звоню, узнать, как дела, как жизнь, чё чем, хоккей с мячом. Чё, нельзя тебе звонить? а, -а, -а, -а. Да, так бы сразу и сказала. Ну, я же хороший человек, красиво дам она, А то у меня уже соображалка, это вообще, заточена под вопросы. Я поняла, поняла. Я, я, поняла. я, я, я ты вот говоришь, ты а я не пойму. Чё, с какой она проблемой позвонила? Чё у неё опять случилось? У меня все нормально, Антон, всё замечательно. Тоже <свят> У нас же я хочу и вперед. Все. Молодец. Вот сейчас опять в магазин иду, они мне опять в Леонардо не продают краски и все. Я говорю, а -а -а. так вчера продавали, сегодня не продаете. Мы сейчас будем вызывать ментов. Ой. Последний раз вам, говорит, продаем. Представляешь. А потом что, они вообще не будут продавать? Потом не будут без маски. Когда а -а -а. сами это, себе доход делаете? Вот интересные такие люди, вот вообще. Я говорю, вы хоть постановление это прочитали? Она тяф, тяф, тяф, тяф, тяф. Ух. Что за народ там, -то, Тон, у нас? Как, как мы их пробудем то вот, Им ролики уже видать неохота смотреть или они что? Как, какие? у тебя мысли-то? Когда они очнутся-то? Никогда все уже. Народ-то, народ. Тут дело даже не в холодильнике и не в желудке. Угу. Вот, вот, вот как тебе сказать? Мне уже поступает информация, что возникают проблемы, как тебе сказать, с главными системами жизнеобеспечения города. Угу. То есть И... они рушатся, ты имеешь в виду? Они на грани к краха. Угу. Вот меня радует, Антон, тот твой ответ. Это меня радует. Да что радоваться-то? Когда это все рухнет, никто не обрадуется. Никто. Ну, а, в смысле? Ну понятно, что понятно, что всем не весело будет, но хоть большая часть народа проснется, какие-то действия будет нужно русло делать. А не чак мне в это, вставлять палки в колеса и говорить одень маску. Ну что это такое? Когда они уже то я про это тебе имею в виду. А ты уверена, что они в нужном направлении проснутся? Они наоборот скажут, а, это виноваты все во всем виноваты те, кто маску не носил. Это и... mm. это вот именно они всех позаражали. Mm. Ой, это будет тогда вообще трендец. Тогда нам надо нервность будет поменять. Пусть они тут барабаются. Слов моих нет тогда на них. Ты что, грустишь? Да думаю. Что думаешь? Как жить дальше? Ну. О, ну как бы я, жить? Ну как? А ты документы-то не делаешь? Какие? С... Какие? То, что ты из плоти и крови состоишь. А, -а, а, нет, я пока решил не делать. А, решил не делать? Какие у тебя мысли? Вот у меня что-то сердце вот за такую цифру напрягается. Чего у тебя напрягается? Сердце, сердце По думает, говорит, зачем тебе, Наташа, за такие деньги, такая бумажка. Она тебе нужна. Да дело не в деньгах. Ну, э, э, ну, это хорошо. Первое очередное. Она будет работать? Нет, это бумажка. У нас таких бумажек. Так э, вон, посмотри на Валентину. У нее каких только бумажек нет. Вот я тебе только что озвучил. вот у нее в частности... А, а очень... что это? Ее спасло от этого, от того, что ее забрали в полицию и выписали штраф на ее персону? Угу. Mm -hmm. Ну, наш протокол-то составили, они, они же возразили там возражение, только мне интересно... Что -то... Ну, возразили. А протокол-то отменен, нет? И не знаю, вот это надо забывать спросить, надо спросить. Надо спросить. Я б тоже мог, конечно, забить ну, вот на это, там, какое-то возражение от живого написать и не ходить в вы, вы, король Елене Петровне. Елена Петровна хорошая, черненькая. Так в том-то и дело. Я к ней с радостью пошел. Ничего себе. Она там за лифты убийцы выписывает устное замечание. Ну, прекрасная возможность высветить ее. Я, конечно, к ней с радостью побежал. Ух, интересная, интересная жизнь у нас. Просто с каждой минуткой, да? Наташа, радуйся, что еще можешь позвонить кому-то, поговорить об да. этом. Ну да. Только я радуюсь, я тебе тогда сразу сказала на мосту, где мы там встретились. Я очень была рада. Только радость-то, вот она у меня радость, там второй раз какая-нибудь ситуация. Все, опять поехали, разборки полетов, с вторым-порым. Ой, бесконечная с этими людьми интересными. Ну, сейчас они потихонечку-потихонечку будут отказывать. Без маски не продадим, потом без вакцины не продадим, потом без чипа не продадим. А потом вякнуть не сможешь, отключать чип и все. И до свидания. Угу. Это будет кринец. Но я же говорю, ну, кроме меня только убить могут. Я им не дам этот чип поставить, это точно. Вот. Пусть убивают меня, расстреливают. Я не знаю, что они, какие меры, мне не надо ваш чип. Вот поставьте Страфовать его Трафовать будут? Не Ты в, магазине, в магазин не зайдешь, в поставят, с чипом проходишь, без чипа не проходишь. Ну я ей говорю, ну до этого-то что там выйдет-то, я, я тебе говорю, пусть они меня расстреливают, пусть миллион протоколов выпишут, ну посадят там, что какие еще там могут быть, что они мне, издеваться будут, ну пусть им будет легче от этого, ну ради бога, пусть живут, радуются. Ч... Если они до, до такого уже люди-то идут, менты эти. Или, или это будут из другой планеты или это что кто это будет этим люди людей будут ведь однозначно это делать вот тот порядок ну, скаж, скажем так полшага они в этом направлении уже сделали они Но уже сейчас... пош... они, они уже пошли в этом направлении ну посидут. сидут чё нам Антон вот ты прошел эту школу вот волшебную крукада без придурочных этих человеков не знаю там как их называть человеков что опасно ты про кого ну про тебя вот, ты прошел этот вот, понятно, это боль, страх, там, ненависть, все, они в тебе разбудили. Наоборот, погасили. Погасили? Ну как сказать, дали возможность осознать. Ну что, то что-то что -то можешь противостоять им? Это, что, они не враги, они учителя. А, ну да, это с тобой согласно, да. Согласно. Ну и вот я тебе про что и говорю, вот ты мне говоришь, вот мы, они там чипы, мипы, уколы, шмопы, ну и каждого это снесет, на себе я не буду, ну, да, ну и придет этот, этот час, например, к человеком. так те, кто осознанный, он не даст этого сделать, ну убивайте меня, расстреливайте, я не дам вам это сделать. Да не будут они расстреливать, они тебе просто не, не дадут жить, вот и все. Ну, ну вот, пусть не дают мне жить, ну вот это их их воля, я же не могу им запретить, пусть они лишат меня моей воли, ну я все могу сделать. Ну зачем ты такую волю проявляешь? Наоборот, запрещать надо. Ну, я запрещаю, я же говорю, как бы я запрещаю, мы это в пространстве озвучиваю, в моем мире этого нет. Ну, ты вот говоришь, а я тебе говорю: ну, что я, что я должна сейчас все эти э, ручки сложить, там, что ждать, когда они там. Я действую по возможности все, что от меня касается, проявляю. Все волю. правильно, все правильно. Молчать нельзя, и скандалить нет. тоже нельзя. Нет. А то многие то мне постоянно заявляют, а что ты предлагаешь, на колени встать? и или это взять автомат и это использовать его я говорю вы что в крайности постоянно вдаете либо mm -hmm. так либо так чувствует между вот... между этими двумя вариантами вообще ничего нету да вот. <смех> <смех> вот смотри антон вот какой то вариант видишь вот она мне сказал да что да не будет продавать то есть э, что я должна искать вы под принуждением ну я, я это знаю под принуждением что тогда они? Я это все равно получается для меня это прогибание. Я одеваю эту маску, пусть она будет моя, там какой-нибудь смут, не смут, я не знаю. Но я все равно это делаю. Что они как бы испытает после вот этого? Вот есть эти эти чувства, познание уже? Если я им скажу, я одеваю под принуждением, под вашу ответственность? Да я откуда знаю, что они чувствуют? Вот. Это, же все, это получается, все равно мы прогибаемся, правильно? Раз они требуют, ну, как бы требуют же с нас эту маску. Не, не продадут, а мне вот надо. Вот. Я ей говорю, под принуждением одеваю, да? Они мне предлагают и вонючую, там непонятно какую-то, он разрезанный, вообще ужасный. Я вот тебе расскажу историю, как вообще небоскребы строили. Uh -huh. Первые небоскребы строили, ну, из железобетона, и старались их делать как можно жестче. То есть бетон использовали максимальной чтобы они твердые были, как можно больше веса выдерживали. Uh -huh. Так вот природа на это сказала свое слово. Ветер начал эти небоскребы так расшатывать, что они на на на начинали трескаться и стекла вылетали и, короче, и здание трещины пошли, короче, ну uh -huh. uh -huh. разрушение. Uh -huh. Так вот, собрали консилиум и пришли к выводу, что небоскреб надо делать не, не как можно больше жестким, а наоборот mm -hmm. гибким, mm -hmm. чтобы он под ветром не, не ломался, а гнулся, туда-сюда погнулся, но дальше продолжает стоять. Mm -hmm. И после этого небоскребы начали делать гибкими и mm -hmm. вставлять резинки между стеклами, чтобы mm -hmm. здание гуляло туда-сюда, в землетрясение, mm -hmm. под ветром, Uh -huh. под солнцем там же разогревается это все солнце uh -huh. вышло это железо, бетон, стекло все разогрелось, расширилось физику-то uh -huh. никто не отменял uh -huh. и все это играть начинает то расширяется, то сужается uh -huh. и никаких трещин потому что все uh -huh. мягкое и гибкое но uh -huh. при этом стоит да связь с масками, Антон такая же то есть я одеваю, но, но стою стойко на своем, да? Каждый сам принимает решение. Я показываю, как я делаю. Хотите, так же делать. Хотите, по-другому делать. Но я тебе и говорю, я, получается, я говорю, я одеваю, но под вашу ответственность, под принуждением. Кто ну, говорит, да, кто молчит, кто еще как. Ну вот я и говорю, вот озвучив это в пространство, что меня это при... возвышает, то, что я осознаю, то есть я-то в сознании это делаю, правильно? Ты вообще не слышала, да, как я поясняю, почему я говорю это? Я не слышала в роликах, что-то, видимо, прослушала. Ну, это озвучивается, во-первых, для них, нет, во-первых, для себя, во-вторых, для них. А э, в нулевых для Творца. Творец сам разберется, кто чью волю нарушил. Твое дело озвучить. Mm -hmm. Mm -hmm. Под, принуж... под принуждением под вашу ответственность буквально означает, что вы нарушили мою волю. И ответственность за это вы будете нести, а не я. Если у меня какие-то проблемы возникнут со здоровьем, то я это не, не добровольно сделал, а под вашим принуждением. Вы виноваты в этом, ваша вина в этом. Творец будет с вами разбираться, а не со мной. А могу ли я говорить слово вина, вину перекладывать? Зачем? Вина, если ты произнесешь слово, это, это буквально будет звучать как обвинение. Обвинение mm -hmm. от слова вина. Mm -hmm. Mm -hmm. А когда ты говоришь под принуждением, под вашу ответственность, ты никого не обвиняешь? Oh. Все понятно, Антон. Понятно, что ничего не понятно. Ну, я рад, что понятно. <связывая> ничего не понятно. Хоть что-то стало понятно. А то все было непонятно, а сейчас понятно, что все непонятно. Уже <связывая> прогресс. Ну, да, <связывая> да, согласна. <связывая> Ой, как все мы интересно. Зачем мы пришли? Так хорошо все начиналось. Это когда все начиналось? Когда родилась, что ли? Когда в детский нет, садик ходила? Нет, когда мы встретились, <свят> когда мы просто сидели в кафе и обсуждали, что мы молодцы, таран-таран, а когда началось уже действие, mm -hmm. вот это вот вспомни, мне да? вот... вспомни, да, времена? Это Могли просто... спокойно, без масок, прийти в любую да. кафешку, да. посидеть, mm -hmm. поговорить, и mm -hmm. погонять. Mm -hmm. А сейчас что? А сейчас что? Приндит. до кафешки ты не дойдешь точно точно ты говоришь все сидят на телефонах да все сидят на телефонах все переговоры ведут дома чаек дома наливают сами себя обслуживают понятно, Антон. Там... Чего-то да, ты грустный какой-то. Устал? Да уставший просто, постоянно видео а монтирую. Чё, постоянно. А что, не, не спишь? Не спишь. Да мало сплю. Постоянно mm -hmm. народ звонит, постоянно видео монтирую. Mm -hmm. Ой, он, это он тебе воздаст, это точно. Творец тебя мимо не обойдет. Это сто процентов. Так уже воздается? Да, уже. Уже, уже. Ну все равно уже. Ну сколько вот? равно ну, какие-то есть еще преграды, какие-то препятствия, нюансы. Все равно, видишь, вот когда у тебя настроение, когда эй-эй, тогда -э, А когда вот ты вот уже, лишь бы ответить, и все. И спать пойти, да? Нет, сейчас, сейчас не так, не такое настроение. Сейчас настроение, лишь бы ответить и пойти видео домонтировать и потом спать пойти. Вот так. Понятно. Я, если, если за это время еще да, там 10 звонков не поступит. Да не поступит, я им скажу, пока пусть не звонят, сколько можно. Mm. Ну, скажи, оставьте уже директора в покое, дайте отдохнуть чуток А то у тебя как директора. Какого директора? Ну как, Антона? Директора чего? Чего? Вселенной нашей. Ничего себе. У каждого свой. У нас свой. Ничего себе. Это же... Блин, это же... Как только у меня называют, блин. А что? Терми... Я хочу так. Директор... Мне так нравится. Терминатор прокуроров. Э, уважаемый Свят... Святой Антон. <с playoffs> Директор Вселенной. Ну а что? Какое делаешь... Святое дело для людей, вот всем открыто объясняешь, говоришь, э, настраиваешь, я не знаю, э, Пожалуйста вам, все пожалуйста. О, как еще надо? Как вот? Чтобы вот, материально, скажи, да, перепадало от вас, ребятки. Ну, это дело наживное. Уже, уже это есть прогресс. На это. Народ смотрит видео, скидывает потихонечку. Mm -hmm. Дай Бог, я тоже так делаю. А у тебя тоже под роликом? Я что-то не заходила под роликом? Тоже есть, есть, есть. Mm -hmm. Сейчас mm -hmm. уже начинает звонить Антон. Давай сопроводи меня. Готов выделить любую сумму. Сопроводить есть. в плане... Ну направ... в основном суды, штрафы, Смотреть. маски mm -hmm. и все подобное. Угу, так потому что одному тяжело, вот знаешь, когда ты вот в растерянности, да, есть еще это волнение, переживания я даже сама вот растерялась, вот вроде все знаю, но вот мне надо позвонить Антону, ну как я не позвоню, Антон, тра-та-та, тра-та-та, Наталья звонит, вот что, вот все правильно, вот все правильно, вот какое-то вот, так сказать, неуверенность какая-то есть. Все потому что заняты, Антон. Все работают, кому позвонить? Валя занята была делом тоже. Женя работает. Аля работает, кому позвонить? Один ты у меня не работаешь. Только видео монтируешь. Да, переговоры ведешь, да? Ты бы пожелала хотя бы неделю, так как я. О, не-не-не, Антон. Не-не-не, давай, давай, давай. Я тебя поддерживаю всеми мыслями. Что надо? Я не смогу, мне тяжело так. Я вот в напряжении, если вот два дня, три вот таком был, вот, ну, бегом-бегом, с утра до вечера туда бежишь, там делаешь, тут слушаешь, там читаешь, тут пишешь. Нет, это ну, как бы, я потом лежу долго и встать не могу. Тяжело, это очень, я не знаю, как сколько у тебя хватает этого энергии этой, сколько, где ты ее берешь, чтобы вот... Только дел делать в день в сутки на ну, как ты там измеряешь это все да, я давно говорил если делаешь правильное дело сам, сам творец помогает mm -hmm. согласна. ну это я вот не могу еще настроиться если я вот в попыхах вот бегом бегом я потом говорю я лежу пластом вот не могу остать или я ну такая вот по себе что вот мне надо горизонтальное положение если я не полежу то мне потом Никаких денег не надо будет. Антон, ты чего там? Грустишь. Не грущу. Думаешь. грустишь. Думаешь. Ага. Можно один вопрос тебе задать? Ага. По, по электронке. Вот, вот сижу, смотрю, Вы хочу выделить, отправить то, что ты мне отправил. Оно мне с какими не отправляется. Вот что ему надо? Ага. Потом в загрузках перенести в папку, да? Ага. А папку как папку нажать, нажать правой клацай клацнуть и там выйдет архивировать? Да. Если у тебя архиватор стоит. <с gast> не знаю я. Меня нету, наверное. Как это проверить, дядя Антон? <сIC <esa> не дядя Антон, а директор Селен. Директор вселенной, как проверить? Как проверить, этот архиватор есть вот или Я нет? Тебя реально директора вселенной ощущаю. Вот, вот да. народ звонит, ничего не умеет, никто ничего не умеет. Почему у меня все получается, я не понимаю. Антон, ты осушник, ты молодец, с компьютером на ты а все остальное...